Здравствуйте дорогие друзья, хочу немножко ответить на вопросы по тандыру из бочки, у нас немножко прошли дожди, серо, мокро, ну вот он стоит на улице, ничего ему нету, закрытый, не ржавеет, покрашенный, все нормально, сказать за него, за этот тандель, ребята очень доволен, Но я даже не думал, что можно выполнить столько функций в этом тандыре, В общем, как оказалось, тандыр этот очень универсален. Ну, так посмотрим, что тут творится в нем. И Мы немножко заболели с женой. Две недели ни к чему не подходили. Вот сейчас мы... Это немножко поржавело. Но это не страшно, когда готовишь. Это огонь туда попадает. Да, огонь попадает. И пламя немножко. Пламя да. Так, внутри наша сковородка это yeah. мы уберем это потом все моется, чистится а сейчас ответим на некоторые вопросы которые задают подписчики постараемся Надо ответить подписчики спрашивают, как он устроен внутри хватает ли места ребята, хватает места всего хватает сейчас я уберу там залу потому что немножко мы приболели ни до чего руки не доходили лежали пластом ну, уже все нормально будем убирать все доводить до нужной кондиции вот такой тандыр внутри он сейчас холодный когда горячий камень нагревается держит температуру очень хорошо вот видите после того как тандыр закладываем дровами дрова сгорают вначале все чернеет а когда вот Образовывается вот такое вот все беленькое, камень очищается, чистый, значит тандыр готов уже ну, там, жарить, парить, что вы будете делать. Итак, сейчас покажу. Как выбираем залу? Это поддувало, закрывается обычным огнеупорным кирпичиком, это половинка у меня. Ставим эту емкость. Я в прошлых видео говорил, что надо будет сделать какие-то ножки под него, приподнять повыше, чтобы можно было подсунуть, выгрести золу и унести. А так у меня не стовало. Стиральная машина. Старая стиральная машина. Отсоветка. Вот такая вот кочережка у меня. И начинаем выгрыбовать. Через подвал, Все оно прекрасно выгребается, все это убирается, это на улице, это не в доме, так что аз... а это все пойдет как удобрение. азола да, это горела абрикоска, пепел пойдет как Тут удобрение. под фруктовые деревья. Под фруктовые деревья, под кусты можно подсыпать, под виноград очень хорошо под виноград. как в старину, как в деревнях чистим, поддувало интересно. Так что отходы у нас безотходные получаются, все идет вход, даже зала идет вход. Чистить легко? Чистить легко, сколько вот тут? Две минуты, ну, и там нет, вот даже двух минут нету. Все чисто, дром дров много не идет. Много не надо на разогрев. Дочищаем все венички. я чтобы специально вымоту вам, чтобы вы видели, как у меня устроено. Расположены кирпичики, чтобы, чтобы швы были видны. Это ответим на некоторые вопросы наших подписчиков. все чисто, красиво замечательно вверх ну, слегка ну верх чистый он же был накрытый здесь у нас еще роза решила цвести 25 декабря роза цветет хризантемы цветут это были дожди поэтому они поникли это наша печка сзади, а вокруг я посадила хризантемы, они цветут и радуют всех такие да, виды ромашечные все цветет, если б не дождь они бы еще в красивом состоянии были и вот еще клумба розы они еще не думают даже вянуть, листочек ни один не упал Итак, дорогие друзья, спрашивали, как устроено дно, более немножко подробно рассказать. Дно не заморачивался, дно лежит вот такой вот я нашел еще в себе один старый огнеупорный кирпич, вот дно выложено вот так вот огнеупорными кирпичами, здесь вот так вот стоят огнеупорные кирпичи, и вот там где уголки, я тоже повырезал, ну, бочка круглая, по форме бочки повырезал кирпичики. Ложится все это на раствор Все швы заделываются раствором Раствор, дай бог памяти Кажется, называется мертель Для кладки печей, каминов ну, На базарах продается Эта огнеупорная смесь Вот посмотрите на дно Вот у меня Блин, не достаю Палочку возьму Возьму кочережку Вот он у меня лежит Сплошняком один кирпич, не О, не видно. Видно? вот у меня сплошняком лежит один кирпич, второй кирпич, третий кирпич, ну короче и вот шов, один шов, второй шов, третий шов, все это забито огнеупорной смесью и получается сплошное дно. Все, один слой кирпича, ложится вот так, сплошмяк. Этого вполне, этого вполне достаточно. Дальше. спрашивает, как устроено поддувало. Ну, не знаю, надо как-то показать изнутри. Вот я показываю. Давайте Давай. покажем сразу. Вот сторон. я показываю, изнутри видно хорошо. Говорит, Когда я положил дно, выложено, я взял дрель и вот так вот по кирпичу просверлил в бочке две дырки. Сейчас, с той стороны. То есть, если взять вот так вот кирпич, взять кирпич, который мне буду закрывать поддувало. Вот я в этих местах просверлил две дырки сверху и две дырки по самому дну. То есть, четыре дырочки получилось, чтобы я видел с той стороны, вот с этой. Вот получились сверлом, я вышли сверло здесь. Здесь у меня дно. Вот вышло сверло здесь, здесь и здесь. В четырех местах. И я просто вырезал окошко. Кто не может изнутри, можно снаружи будет даже проще. Вот по кирпичу наметить и вырезать это отверстие. Так будет даже проще тут вариантов куча как вырезать в бочки это отверстие главное чтобы этот кирпич ложился ровно на дно плотненько, плотненько да почему я сверлил изнутри я не мог угадать где находится вверх дна мне надо было чтобы кирпич лег именно на дно бочки ага. Вот. Это главное угадать надо. Поэтому я изнутри сверлил бочку по кирпичу. Чтобы знать, чтобы этот кирпич подбывали лег хорошо. Дальше я взял полоску нержавейки и выгнул ее в виде буквы П. Вот, вот здесь она стоит. И уже там на нее я подгонял кирпичи. Показываю, показывает вот выложен по кругу ряд кирпича видите он цельный идет вот. стоя стоят у меня кирпичи вот вот так вот ну опусти вниз пожалуйста вот так вот по кругу они стоят кирпичи вот когда доходишь до поддувала вот еще один кирпич становится цельный, а дальше уже надо резать кусочки. У меня где-то получилось вот так вот отрезать. И вот эти вот, что остались, ставим уже на нержавеечку. Вот она. Видите? Вот тут вот нержавейка буквой стоит И эти кирпичики стоят на нержавейке. вот Получилось у меня раз, два, три. Но тут еще дырочка получилась, я его за кусочком кирпича задел. Дальше уже пошли опять ряд кирпичей целых. Для чего это делается? Чтобы следующий ряд кирпичей, вот, уже пошли цельные кирпичи. Вот. Ничего в принципе сложного нету в этом поддувале. И получается сколько? Раз, два, три. Три ряда кирпичей. И сверху вот так я выложил вырезал, там где-то видео есть, все показываю Да, там есть видео, все. вот эти углубления для чего, да. все это Углубление. понятно да. Работает ребята исключительно, я доволен Короче, есть у меня и мангал, есть и печка, есть и все, но это чтобы я раньше знал за эту штуку, вот, вот это все вот вам и печка, и мангал и все, что хочешь сделал я Немножко там вы видели мои приспособы. Сварил я вот такую вот. Она, конечно, некрасивая. Сварил я вот такую вот штуку. Почему она ржавая? Потому что постоянно обгорается об... да? огнем, да. хорошая. Вот. Но она ничего страшного тут нет по виду. Для чего я ее сварил? Ребята, универсальность. Это у меня старый казан, это я курочком варю. Ставите сюда, у меня большой есть казан. Вот вам уха, дрова подкидывай себе. Вари плов, варишь, ну что хочешь можно варить в казане. Начиная от ухи качая борщами, супами там и все такое прочее. Дальше, опять же на эту подножку, кто знает, у меня есть, сделал уже. Сковородка с Сашей. Садж называется. Из бароны сделанная. Оставлю видео ссылочку. Посмотрите. В верхнем правом картошку на этой сковородке. Ну посмотрите, сковородка из бараны садж. Она большая. Прямо ставим сверху. И пожалуйста жаришь парень. Сказка вкуснятина обалденная. Обалденная картошечка с мясом. Ну вообще исключительно получается. Также дровички отсюда Подкидываем, если надо Вот это расстояние вот. как раз хватает Для того, чтобы Мало попросить того, дрова ребята, Я еще одну функцию узнал Пандыра Я еще этим не занялся, но вот немножко распогодится У нас зима, холодно Ну может весны дождемся да, Дождемся весны Ребята Сюда вставляется труба Ну конечно надо сделать квадрат По форме кирпича вот такой вот квадрат из металла надо будет сделать. И приварить трубу. Все это можно сделать. И можно коптить. Ребята, оказывается, можно коптить в кондыре. Я не знал, это можно сделать и горячего копчения, и холодного копчения. Все можно. Но это у нас все планы в будущем. Это планы в будущем. Видео Стоять. будем снимать, показывать. Да. Кому интересно, подписывайтесь на наш канал. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Не показать. Показывай. Пускай люди смотрят. Все же понимают, что сейчас зима и оно не в чистом состоянии. Потом все будет мыться, чиститься и приводиться в порядок. На улице все моется шлангом, обгорается огнем. Обдается И все становится чистенько И пригодно для приготовления пищи Еще хочу показать универсальность Если нет большого казана Вот приспособа Раз поставим На вот эти отверстия да. Сюда. Легко становится. Не обращайте внимания Это для курочек я в нем говорю Вот вам маленький казанчик поставить можно Дрова вот. можно подкинуть дрова Покажи вот есть у нас дрова Как подкинуть вот, смотрите, любую... там уже горит все. Заканчивается. Там дровишки раз подкину, огонь идет же, оно все на костре получается. Все очень вкусно, все хорошо. Пожалуйста, если большого казана нету, чтобы стал сюда. Вот Можно. Ой, ой! Ой, упала. Ничего Ну надо попасть в пазики просто. Вот он все надежно, все крепко стоит, ничего не перевернется. Никуда ничего не улетит. У кого нету такой приспособы, то нет проблем. Можно, у кого руки стоят правильно, сварить с арматуры. Тут ничего. Круг и кругу 4 приварил себе таких вот отводиков. Все. Будет вам стоять на арматуре. Давай. Еще раз повторюсь, что вот эти вот кирпичи под поддувалом стоят на нержавейке. На, ну, была у меня листовая нержавейка. Вот. Она согнута в виде буквы П. Вот надо эти, было снять. Да, эти кирпичи подрезаны. Конечно, надо было снять, когда я это все делал. ну Но вы я думаю, я думаю, что поймут. Главное, чтобы вы выдержали вот рядность кирпичей. Вот, этих вот. вот они идут. Вот, вот, первый ряд, второй ряд. Чтобы не да, надо да, было каждый да. раз подрезать, да, да, да. мучиться да, да. в этом смысле. И при строительстве обязательно вот выдерживать надо вот один кирпич стоит, да? Чтобы перекрывал. Шов стоит по центру. Следующий ряд. То есть шов перекрывает. Кирпич перекрывает шов получается. Так везде у меня вот здесь, здесь, здесь, здесь. Вот если вы посмотрите, mm. вот кирпич а сверху уже вот так. Mm. Вот. Ну это наверно как в строительстве, да, ну это как дома строят, да. тоже ж так перекрывают. Да, да. Так оно, конечно, надежнее получается. В общем, красиво. А швы вот эти Ёлочка вот когда кирпич становится вот так, другой вот так вот. Тут швы забиваются раствором. Еще попросили меня снять какой получился внутренний диаметр ну, вот я замеряю 31 сантиметр вполне достаточно для сковородок для шампуров чтобы можно шашлык было сделать ну, нормально 31 на 31 а поддувала по мере какого размера да, ну, уже по мере надо, по, уже и поддувала по мере 10 по-моему да? 10. 10 с половинкой даже на 6 ну это по кирпичу какой у вас огнеупорный кирпич, Они по, бывают... размеру кирпич. по размеру кирпича кирпич Они ты немножко... же не резал да нет я его только половинку отрезал и все. По есть уже кирпичи есть шире кирпичи во время приготовления допустим если хотите чтобы шашлык Допустим, если делаете шашлык на шампурах, чтобы немножко поджаристый был. Пожалуйста, вот так вот чуть-чуть приоткрыли. Треугольничком да, поставили. Да, поставили, приоткрыли, чтобы тут щелочка была. Получается тяга. И он немножко более такой зажаристый получается. Ну, вообще обалденный. Если не хотите, можно закрыть. Но я обычно люблю, чтобы он немножко зажаристый был. Так вот такую вот щелочку оставляю. Вот, вот так вот. И все. И... Работает то, что надо. Все, всем пока. На все вопросы постарались ответить. Если у кого да. будут возникать новые будут вопросы. вопросы, задавайте, Нет. пишите комментарии. Ну я очень доволен. Постараемся Вы на смотрите, все ответить вот максимально это вот хорошо. Приспособление самое главное. Без него вот этот вот прямой тандыр работать не будет. Не смотрите, что оно ржавое, Но оно обгорает, накаляется. Вот. Как раз вот когда то есть пламя получится пламя... небольшое а целенаправленное да. а пламя, вот эти решеточки. ну я увидел у ребят это в интернете спасибо им попробовал, попробовал сделал сделал и оно действительно работает то есть пламя не вылетает вверх а целенаправленно тепло тепло сохраняется внутри кирпичи белеют все как положено все работает вот без этой штуки тендеров будет не будет. Ну может будет, наверное. Я... Ну так очень удобно, намного лучше. Вот, вот у меня крыша вот стоит. На Теперь свете. накрываем его, чтобы на него дождь не лился, Снег не сыпался, которого у нас никогда не бывает. Снега мы уже не видели ну, очень стоит. давно. Малина он уже наша, он листья почти сбросил. Ну розы продолжают а цвести, хризантемы. Вон хризантемы цветут. Да. Деревья только некоторые недавно осыпались. Декабрь месяц. 25-е. 25-е. Да. Скоро Декабрь. Новый год. Всех с наступающим Новым годом. Готовьте на тандырах. Как раз вы успеете их сделать. Всем удачи, всем пока.